На пол зимы Симпей застрял в Вельске, когда небывалыми буранами занесло все дороги, но терпение путника было безгранично, спокойная уверенность незыблема, и весной куру Мибуцу Сама вывел Симпея напрямую дорогу. Верный человек сказал, что Венерова община жива и поныне, обитает на реке Пиниги, селении Соела, и славится книжным промыслом.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 Седьмому же богу, совсем маленькому, с ладонь, в его праздник является и вовсе горстка почитателей, ибо Фукурокудзю помогает обрести мудрость, а к ней стремятся единицы. Но и бог Фукурокудзю не более чем скорлупа для Будды, который выше мудрости и незрим для глаз, поэтому орехового Будду, заключенного под последним покровом, не являет людям никогда.